За последние 2-3 года я заметил, что технологии продаж достаточно сильно изменились. Не обладая вот этими специфическими зданиями, достаточно сложно существовать в современном мире. Меня зовут Василевский Олег. Я директор строительной компании Сострой. Пока я делаю все сам, поэтому я чувствую, что мы не растем зовут Комиссаров Павел. Представляю кирпичную компанию Брикус. Занимаемся комплексной поставкой строительных материалов до частного домостроения и малоэтажного строительства. Пришли именно к Екатерине Уколовой, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Много чего знаем, опыт большой, но нужно перешагнуть на новый уровень, как говорится, убрать ограничения, организовать правильно отдел продаж вот, и структуру построить. Я представляю компанию «Гефест». Это производство банных чугунных печей полного цикла. Пришла к генеральному директору, рассказала, что есть Екатерина Уколова. Отправила ему ссылку на шифр, он их посмотрел. После этого он мне сделал на Новый год подарок, подарил мне вот это обучение. Я смотрел шифр продаж Екатерину, слежу за ее деятельностью. Ну и вообще, в принципе, сейчас подбирал всю информацию по поводу вот, построения отдела продаж. Меня зовут Андрей, мы компания, которая занимается строительством загородных домов. Находимся мы в Санкт-Петербурге, то есть каждую неделю мы будем приезжать, впитывать знания. Мы с моим партнером поняли, что у нас в продажах провал. И листая страницы Инстаграма, я увидел Екатерину Колу, наткнулся на ее ролик в Ютубе. Я понял, что она эксперт в этой области и мы решили обучаться у нее. С Екатериной следим уже больше года. Как раз когда она занялась активно движением в YouTube, своим каналом, смотрел на предпринимателей, кого она консультировала, думали, смотрели и видим результаты ее по многим компаниям, с которыми тоже знакомы.